Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Постоянный зрители канала наверняка помнят предыдущий ролик про фидуа. Это такая испанская паэлья, только готовится не из риса, а из макарон. В прошлый раз я готовил ее со свининой. С сибирийской свининой. А сегодня хочу приготовить с морепродуктами. Причем это не обычная замена свинины на морепродукты, нет. Отличия несколько глубже, немножко технология меняется. Перечень ингредиентов и основные этапы готовки, как всегда, в конце ролика прочитаете. И сразу замечу, чтобы отвести возможные претензии по типу, конечно, в вашей Испании можно свежие морепродукты брать, а где нам в нашей России их найти? Я буду готовить из свежезамороженных. Вот здесь у меня лежит кучка. Это сырые креветки. Да, красные, но сырые. Порода такая, гамбас, рохос на испанском называется. В переводе так говорится, да? Креветки красные. А Вот так они выглядели час назад, когда я их только-только из морозилки достал. Это чищенные креветки, тоже сырые. Это чищенные мидии. Не нашел замороженных в половинках раковин, к сожалению. А это кольца кальмара. Приступим. Начну с нарезки лука и сладкого перца. Все кубиком. Испанцы рекреветок креветок надо аккуратненько разрезать со спины, чтобы удалить кишку. На самом-то деле, сами испанцы этим практически не заморачиваются никогда, по моим наблюдениям. Все. На этом все подготовительные процедуры завершены, можно приступать к готовке а В прошлом выпуске про фиду я говорил, что и паэли, и фиду должны готовиться в очень большой по площади сковороде Для того, чтобы слой продуктов в ней был как можно более тонким Это один из самых важных моментов в блюд такого типа в испанской кухне Вот как с блинами, например, вы же не станете блины пытаться выпечь в маленькой кастрюльке Или в сковородке варить яйца масло оливкового сюда экстравержен virgin, ароматного такого, с горчинкой, немного и креветок, крупный, нечищный, это для украшения панцирь, кстати, при обжарке очень неплохо ароматизируют масло а позже при варке еще и в бульон свой аромат отдадут до готовности обжаривать не надо, и огонь посильнее, чтобы панцири посильнее подпеклись если огонь слабый будет, то к тому времени, как поверхность панциря прожарится, теплота внутри креветки успеет уйти и она приготовится полностью. А когда позже я их в бульоне буду доваривать, то они переварятся и станут резиновые. Нам такого не надо. Парень, кстати, уже снять. А пусть полежат в сторонке. А на скоро отправляется лук и перец. Вообще вот из измрепродуктов чертовски быстрые блюдо. От начала процесса готовки до поедания 20, ну а 25 минут. Пора сюда чищенных креветок. И кольца кальмаров отправить. И посолить. Чуть-чуть. Опять же, важный момент, еще раз повторюсь, не надо все эти морепродукты до готовности жарить. Я сейчас сюда еще и макарошки сухие положу, с ними обжаривать буду. Затем бульон, и все это будет минут 10-12 готовиться. То есть и креветки, и кальмар сто раз успеют э, провариться до полной готовности. А если их сначала прожарить хорошенько, так они от такой долгой тепловой обработки все резиновые станут. Миди-штука вообще нежная, поэтому их заложу только уже в бульон, когда тут закипит. Бульон рыбно-овощной, но ну, больше рыбный, чем овощной, конечно, насыщенный. На канале есть ролик про приготовление подобного. В него у меня идут головы, хвосты, хребты, короче, все, что остается от разделки рыбы на филе. И хранится в морозилке э, месяцами, в замороженном виде. Закипел бульон, пора миди положить. Вот такой бульон, кстати говоря, я тоже храню в замороженном виде, в морозилке, в пакетах полизеленовых. Ну, и креветок для украшения сюда. Кстати, нагрев уже пора уменьшать, чтобы кипение было слабое. Все, сейчас бульон впитается в макарошки, после чего выключу нагрев, оставлю настояться минут 3-5 и можно садиться за стол. Вы, кстати, заметили, что для морепродуктовой я не использовал томатно-чесночную пасту сальмаретта, которую обычно в мясную кладут. Вот вам еще одно принципиальное отличие. Ждем готовности. Так, начнем процесс. Обожаю эту штуку. Очень важно, чтобы вот эти вот макарошки, эти фидеус, не были пересушенными. Они должны быть такие все в масле, в этом бульоне таком. Ну, ну, короче, вот видите, да, какая консистенция. Плохо, когда они вобрали в себя весь бульон и, и слиплись. Вот они должны быть такие жирненькие. Поэтому вот это соотношение как раз-таки между количеством бульона и макарошками нужно подбирать под каждый сорт пасты, который у вас есть. Так, начну я с морепродуктов. Так, вот, нацеплю креветочку и мидию. Обожаю морепродукты. Класс! Если относиться к приготовлению не спустя рукава, так, чтобы не пересушить, не зарезинить морепродукты, это вот такенная штука. Так, макарошки, которые впитали в себя весь бульон. Намечательно вот этот вот. Впитали себе все ароматы Обалденная штука Обалденная Ну и Колечко кальмара так. Мягчайшая, нежнейшая Абсолютно не резиновая Вкусная, классная Слушайте Простецкое блюдо Быстрое блюдо Готовится из замороженных морепродуктов Размораживалась У меня ни в каком-то не холодильнике Просто при вот этой нашей уличной жаре Когда у нас в тени Сейчас, наверное, градус 26-28 Сейчас мне оператор скажет, сколько там? 27. 27 27 градусов жары, это в тени И вот так вот быстро и классно и вкусно Замечательная штука Короче, готовьте и наслаждайтесь а Для того, чтобы готовить вкусно Нужно собирать все обрезки от рыбы Купили рыбу Филе сняли хребет сложили в пакетик, закинули в морозилку, набралось у вас этих самых обрезков голов, криптов, всего прочего все это дело в кастрюлю я ссылочку обязательно повешу в описании, там где лук парей, все это дело рожаете в масле потом забрасываете в кастрюлю этот самый хребты вот эти вместе обжаривайте заливаете бульоном Провариваете прям при сильном кипении таком процеживайте получаете обалденный насыщенный рыбный бульон который прекрасно хранится в замороженном виде вот такая штука вкусно быстро просто огромное спасибо за компанию всем пока